Всем привет. Действие человека. Человек принял решение и будет поступать по тому решению и по тем действиям, по тем именно моментам, ситуации, вопросов, также решения каких-либо важных проблем, жизненных, бытовых, в работе вопросов каких-либо. Человек будет решать, точнее решение принял и с этим решением уже решит данную ситуацию, данный момент, данную проблему, данный вопрос. Всем пока.